Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать о проекте Punk Panda. Что же в нем будет интересного? 1 ноября выйдет приложение. Преимущество этого проекта, самое главное, без каких-либо инвестиций, то есть это не high risk, вы можете получать, просто скачать приложение, получать криптовалюту. Каждые 30 минут будет ловиться блок и на... Тех людей, кто скачал это приложение, будет распределяться криптовалюта PPM. И в дальнейшем видео дальше я расскажу в презентации маркетинг, функционал и преимущества этого проекта. Погнали! И начнем мы с того, что вспомнил, да, что Facebook когда-то купил WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов. А, сервис обмена файлов а, Dropbox оценивается сейчас в 10 миллиардов долларов. Zoom оценивается сейчас в 98 миллиардов долларов. Да? Такие цены сумасшедшие, чтобы вы понимали, а, PunkPanda хочет совместить в себя все эти сервисы в один проект. Только сделать его еще на блокчейне и пользуясь этим проектом, pan-panda. Вы можете получать еще криптовалюту абсолютно бесплатно. Но это ж круто, ребят. Это очень круто. А безопасность а, менс, мессенджеров, юзеров, которые будут пользоваться панк, Панда заключается в том, что когда-то вы сталкивались, что в, в ВК или в Инстаграме а вы что-то сказали, и тут же вылазила какая-то реклама. Здесь, в этом проекте, такого не будет. Также тут очень хорошее шифрование ваших личных данных, фотографий, переписок. То есть можете не беспокоиться насчет того, что вас кто-то взломает или вас кто-то прочитает, найдет вашу личную фотографию, я не знаю, там какие-то интимные фотографии. Так что вы можете спокойно пользоваться вот этим мессенджером Панк Панда. Очень круто, они представляют свой проект. В этом слайде... Они повторяют а, насчет безопасности, что у них безопасность на военном уровне. А, говорят, что а, совершенно бесплатно вы получаете вознаграждение а, несколько раз в день, точнее, каждые 30 минут вы получаете вознаграждение. И чем вы больше делитесь а, своим друзьям, чем вы больше зарабатываете свои деньги. В этом слайде они как раз-таки показывают, что Каждые 30 минут вы получаете токены. Вам для этого надо использовать приложение, делиться приложением. И вы забираете свои токены. Всего хотят они выпустить 275 миллионов токенов. Называться они будут PPM. Вчера прошел листинг среди сообщества. А цена начиналась с 10 центов. А Самоудобство, что вы можете легко со своего смартфона зарабатывать деньги, скачав приложение Панк Панда. Также можно стейкать монеты. А, график поставки монет 15 лет. То есть в течение 15 лет они будут выпускать монеты. В этом слайде мы можем увидеть распределение токенов. Как я вам на прошлом слайде сказал, 275 миллионов всего будет поставка этих токенов. Дальше а, 65 миллионов будет распределяться на несколько вариантов, то есть а, ингубаторы 25 миллионов, предпродажа токена, что вчера прошел листинг этой монеты, а, будет маркетинг, аирдропы, награды кидаться а, и в полуликвидности 32 миллиона а, основателей и команды, и 8 миллионов на соавтора основателя И остальная часть токенов будет в течение 15 лет распределяться среди пользователей и остальную часть вы будете добывать скачав приложение